посмотрим непосредственно на эгрегор, на структуру эгрегора, которая, которая имеет отношение абсолютно к любому эгрегору, в том числе к эгрегору рода. Несколько слоев представляет собой эгрегор, как будто бы жемчужинка в раковине, где в самое, самое основание это ядро эгрегора, самая сильная, и самая мощная информационная его часть и в этой информационной части записан смысл зачем, зачем существует род зачем его создали, какая у него миссия урода в этом мире. Вокруг ядра формируется самая сильная часть рода, называется она тело рода. И она действительно самая сильная часть, потому что все основные потоки рода, потоки силы рода распространяются в первую очередь от ядра и уходят они именно в, в тело рода, а именно к тем людям, которые находится в теле рода. Живое пространство рода, это а, еще одна прослойка родичей, которым достается уже меньше, но они имеют большую степень свободы. И мертвое пространство рода, как и мертвое пространство э, любого эгрегора, это изгои, козлы отпущения и а, потенциальные жертвы. То, чем род и любой эгрегор способен пожертвовать без потери смысла. Итак, вот с этим мы с вами будем работать, вот с этим мы с вами разберемся. Но понимание, как устроен сам род, будет неполным, если мы с вами не будем забывать всю структуру иерархическую структуру эгрегориальную, потому что также устроен любой другой эгрегор на любом иерархическом уровне. И если мы говорим, что род и семья находится сейчас на самом нижнем иерархической позиции, то понимание о том, как устроены самые верхние иерархические позиции помогут нам также понять, а что же роду не хватает, чтобы эти позиции были у него, а не, например, у эгрегора государства. Например, не у эгрегора религии или профессионального эгрегора на худой конец. Что-то очевидно не так в родовых системах, раз они ушли под полную вассальную зависимость, да еще не бы кого, а образований, которые, собственно говоря, никакой ответственности в этом мире не несут, ибо стихийные системы, что исходит и из их названия, возникают и пропадают хаотично. Но это нам так кажется, что хаотично. На самом деле ими управляют более высокие слои, последовательно профессиональные социальные институты и институты государства, а это значит, что они тоже не свободны не в этом смысле. Управляя стихийным эгрегором, более высокий эгрегор может внедрить в этот мир идею, ну, например того же муль мультикультурализма. И эта идея начинает влиять на семьи, на роды, те, которые посильнее, те покрепче устоят, те, которые послабее, те разваливаются, допускают кровосмешение, допускают а, соединение с различными другими ветками а, других родов, которые, возможно, их системе противопоказаны. И при этом при всем, когда идея сама, например, вредоносная идея мультикультурализма пропадает, то виноватым становится лишь только тот, кто ее воспринял, а не тот, кто ее запустил. В этом-то и заключается ужас бесправным, что некому потом предъявлять претензии, кроме как к себе самому. Именно поэтому возникает понимание, что крепость своего рода и семьи это не пустой звук и не фигура речи, это условие выживаемости в очень агрессивной среде, в очень агрессивной информационной среде. Она стала тем более агрессивна последние несколько лет, поскольку сейчас идет глобальная перестройка мира и, и реальная иерархия претерпевает очень серьезные катаклизмы, там практически происходит революция, которая полностью изменит э, структуру, в том числе и э, эгрегориальную позицию, позицию родов и семей. Но выиграют эту битву только очень сильные и крепкие рода, потому что любая битва, она так или иначе связана с таким понятием, как естественный отбор. Битву выиграют сильнейшие, а не слабейшие, самые крепкие. И в данном случае про род можно сказать то же самое. Слабые роды рассыпятся, вольются в другие системы, кое-кто просто лишится права на род и семью, такое тоже будет. А те, кто работает с системой, те, кто вкладывает в нее время, те, кто вкладывает в нее энергию, знания свои, жизнь свою, возможно, те имеют шанс не просто устоять, а высоко подняться в мире будущего.